Итак, всем здравствуйте! Сейчас мы с вами будем говорить о нашей площадке Максимани. Старт был вчера. Старт прошел успешно. А сейчас мы с вами поговорим о нашем маркетинге. Итак, площадка объединяет в себе, можно сказать, все площадки в нашей компании. Можно с минимальной суммы входа. Практически активировать все наши площадки, поэтапно, переходя из одной в другую, зарабатывать очень хорошие деньги. Вход открыт также у нас в любой стол. Но мы начинаем с вами движение с первого стола. 5000 Делаем активацию. Видим себя наверху. Под нами три пустых места. С первого человека 5000 идет в накопление. Со второго человека... 4000 сразу идут на баланс для вывода. А вот 1000, она переходит на площадку «Идеальный банк». Если вы уже есть на площадке «Идеальный банк», то это будет ваш клон, и он станет по вашей броне. С третьего человека получается 5000 плюс 5000 – тысяч рублей. Происходит автоматический переход на второй стол. На второй стол к вам может прийти человек, если он сразу купит у вас за 10 тысяч второй стол. Или же ваши партнеры, как только под ним станет 3 человека, он переходит по вашей броне к вам на второй стол. С первого это накопление, а со второго вы уже получаете 10 тысяч на баланс для вывода. Можете эти деньги поставить на вывод. С третьего человека происходит закрытие второго стола и автоматический переход на третий стол ценою 20 тысяч рублей. На третий стол может к вам прийти человек, если он у вас купит сразу третий стол, либо ваши партнеры, как только под ним станет три человека, перейдут по вашей броне к вам в третий стол. Как только на первую ножку к вам встает человек, Лично у вас идет реинвест к вашему спонсору. Это ваше новое дополнительное место. В следующем все ваши партнеры будут возвращаться к вам в ваш первый стол. То есть вы можете новичка пригласить бронь поставить, может ваши партнеры к вам будут возвращаться, и они будут закрывать уже ваш следующий первый стол и вы будете его сами направлять по своей броне, куда вам выгодно поставить, а во второй стол, под свое место, под ваших партнеров, сами будете определяться. Каждый последующий второй клон вы будете сами направлять, куда вам выгодно его поставить, естественно, в третий стол, под себя, под своих партнеров, двигаться со своей командой. И вы автоматически переходите также с первого места в основную программу «Идеал М-Макси» за 15 тысяч рублей. То есть все деньги, 100%, они распределяются среди людей по маркетингу. Со второго вам уже 20 тысяч на вывод, и с третьего 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, мы с вами подводим итог. Что мы имеем на этой площадке? Один раз. Внеся 5000 рублей, вы будете зарабатывать на каждом первом столе, это 4000, и клон будет переходить а, в идеальный банк. Каждый второй стол вам будет уже давать 10 на баланс для вывода, каждый четвертый стол 40 тысяч на баланс для вывода, плюс реинвест в первый стол и переход в идеал М-макси. Каждый вами пройденный круг вы будете получать на баланс для вывода 54 тысячи рублей. Если у вас остаются какие-либо вопросы, вы всегда можете позвонить своему спонсору и задать вопросы.